Так, Всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Анастасия Бельшева, моя коллега Дарья Твердова и третья участница нашей команды Аврора Софья Бендер, которая, к сожалению, в силу здоровья сегодня спикером не будет, но она нам помогала с составлением материала, с его анализом и также, как уже сказала, она у нас творческая личность, поэтому у нас будет художественное сопровождение. Практически все картинки, которые будут на слайдах, нарисованы Авророй самой. Итак, Спасибо. А, значит, я начну. Я расскажу про реализацию принципа Троицы природы во Вселенной. И я также буду говорить про научную часть этого вопроса. Мне кажется, то, что наука, она... Ведет нас вперед, ведет нас к развитию, поэтому надо искать науку везде, в том числе в этой теме. Итак, возраст Вселенной составляет около 13,8 миллиарда лет. И на протяжении последних десятилетий или даже столетий в том или ином плане, конечно, человек изучает Вселенную. Есть такая наука как космология, это раздел астрономии, объектом исследования которой является именно Вселенная. Надо сказать, что ученые делят Вселенную на две части. Первая — она наблюдаемая. Это та часть, которая под властной изучению, которую мы пытаемся восстановить, и свойства которой следовать. Но есть вторая часть — она ненаблюдаемая. В силу этого исследования она не поддается. И можно сказать, что термин «часть» неправилен, так как, возможно, вот эта ненаблюдаемая часть, она именно бесконечна. В силу чего можно сделать вывод, что и Вселенная бесконечна. Есть э, другая гипотеза ученых, согласно которой наша Вселенная, она ограничена, но она является частью других мультивселенных, и в итоге мы снова получаем неограниченную сущность, неограниченную материю. Итак, почему я все это говорю? Для того, чтобы обозначить масштаб. Мы понимаем то, что эволюция — это, безусловно, вселенское явление. А раз Вселенная необъятна, то эволюция тоже необъятна. Итак, принцип троицы природы, единство трех составляющих, безусловно, реализуется прошу прощения, во Вселенной как отдельном объекте исследования. Реализация этого принципа обеспечивает возможность эволюционного развития. И, как я вот уже сказала про науку, этому есть в ней подтверждение. Я хочу обратиться к гипотезе, которую высказал известный петербургский физик Александр Фридман в 20-х годах прошлого века. Он стал рассматривать Вселенную как Вселенную с меняющимся радиусом. Согласно идее Фридмана, Вселенная переменна, и она эволюционирует за счет изменения ее радиуса кривизны. Предлагалось несколько разных случаев изменения того самого радиуса кривизны. Что это значит? Радиус кривизны — это вот то, насколько выпуклый шарик. В данном случае мы представляем Вселенную как шарик и изучаем, насколько она выпуклая. И за счет того, что этот радиус кривизны изменяется, соответственно, мы делаем вывод, что Вселенная постоянно находится в динамическом изменении, и она является эволюционирующим объектом. Интересно то, что Фридман рассматривал несколько разных случаев, ну, не случаев, а методик этого, этих изменений, и один из них подтвердил, что… Все, ну, не подтвердил, а в одной из гипотез. Он высказал то, что, возможно, Вселенная бесконечна по объему и не ограничена в пространстве из-за вот той самой отрицательной кривизны. Значит, в то же время, напоминаю, это 20-е годы 20 -го века, наука тогда не была на таком уровне развития, как сейчас, и вот эта вот гипотеза Фридмана, в принципе, на тот момент особо никому нужна не была, потому что всем было достаточно легко жить в статичной, не динамической вселенной, не подвергающейся эволюции, в которой все легко и просто. Более того, в 1917 году Альберт Эйнштейн, всем известный, он вывел теорию, согласно которой вселенная как раз таки статична и изменению не подлежит. Но оказалось, что это не так. И вот мы возвращаемся практически к современности. В 2011 году американские ученые, изучив повторно теорию Фридмана, с которой я начала, подтвердили ее. И пришли к тому, что действительно Вселенная эволюционирует, постоянно находится в динамике. И за это получили, кстати, Нобелевскую премию вот в том же 2011 году. Итак, а теперь мы вот переходим к троице природы и к эволюции. Вселенная постоянно подвержена изменению, как мы выяснили. При этом оно не хаотично, а происходит в определенных координатах, которые устанавливаются и регулируются ей самой, а делается для того, чтобы это не привело, чтобы она сама не привела себя к саморазрушению. Значит, мы тут видим парад планет в Солнечной системе, которые не которые являются частной частью Вселенной, и они не улетают в космос, потому что вращаются по своим орбитам, контролируя сами себя никто за них, естественно, не делает. И ну, за это отвечает их центробежные силы и сила тяжести, которые уравновешены друг с другом. И это является подтверждением вот того, что, о чем я говорила. А, собственно, я думаю, что на данный момент у меня, в моей части, все. и Я передаю слово Дарье. Но мне выпала честь, я сегодня самая последняя. И начать хочу с небольшого опроса, наверное, на правах рекламы, не знаю. Кто из вас пользовался, заходит на сайт Лектория Хора? Лектория Хора, YouTube? Ну, как-то очень мало, поэтому... YouTube, да, Лектория Хора, вот. Вот. Теперь следующий вопрос. Кто видел это видео с гепардом? Про внимание. Здорово. Прям очень хорошо. Кто еще не видел, настоятельно рекомендуем подписаться. И к тем же, кто его не видел, давайте освежим в памяти презентацию про... По-моему, это было про гравитацию. Там была кошечка, которая охотилась на что-то. Да, и там была кошечка, которая охотилась. Предельная готовность к природе — это быть на страже всегда. От этого зависит собственная жизнь, и эта жизнь на грани или-или. Либо ты э, получил добычу, либо ты проиграл, и, возможно, даже больше тебя нет. Предельная готовность побуждает тотальную концентрацию внимания. Такое внимание в жизни природы – это самый качественный продукт, который может быть. Гравитационный центр сознательно выделен. Когда он выделен, он становится нераздели... неразделимым с вниманием. Не тем привычным вниманием, которое мы видим через глаза, а уже другим. Появляется... Другая картина взаимосвязи я и мир. Другое постижение себя и мира. Понятный и простой пример. В немощном внимания нет. Оно смазано. А жизнь — это активность. И потому тотальная концентрация внимания — это не давать немощности отбирать пространство человеческой жизни. Это так Общие слова. Теперь информация, которая касается, наверное, каждого из вас. Что не давать немощности отбирать пространство человеческой жизни, лично вашей жизни. Возвращаясь к теме Анастасии, свяжем сейчас троицу природы у людей – с тем, что она везде, она повсюду. И как только ты увидел ее один раз, она раскрывается везде. И это такое, как э, какая-то игра, где ты идешь, и оп, и вот она еще раз проявилась. А, если планета выходит из этой троицы, то есть баланс не соблюден, а, значит, ракета, улета о, ракета планета улетает в открытый космос, и выходит из системы. Точно так же происходит с человеком. Как только мы вываливаемся из этой троицы, либо же мы приходим к теме про болезни, про медицину, про природное, даже не про природное, а медицинское здоровье, и становимся частью статистики, которая была на экране по потреблению лекарств, болезней и так далее. Теперь предлагаю перейти к практике. И хотелось бы зачитать слова мастера про природное эволюционно-мобилизационное триединство. Внимание, которое ощущается у вас на лбу с гравитационным центром в животе, должно стать единым целым. Внимание должно стать гравитационным. Тогда и дыхание, которое соединит жизнью два мира, ум, и тело изменится, появится новое чувство, осознанное чувство гравитации. Тело полностью преобразится, станет пластичным, а ум — спокойным, непоколебимым. Если говорить кратко, то ум вне тела — это овощ на больничной койке. Тело вне ума — это безумец, сумасшедший, Овощ, но опасный. Надо понимать, что единство ума и тела невозможно без покоя. Ключ это дыхание. В практике тип дыхания таков, что включает в работу все тело. Вот мы видим синим светом охвачено все тело включает все мышцы, и нагрузки с сердца переходят на все тело. Таким образом, тело становится единым сердцем, потому что все упражнения инстинктивно выполняются в идеальной опорности. Появляется совершенно другой тип взаимодействия с окружающими объектами. Качественно новое внимание – Появляется качественно новое внимание, пространственное и объектное. И переход из одного в другое происходит, осуществляется гораздо быстрее. Следовательно, появляется друго, другая психика. Происходит многоуровневый акт очищения. Мы как будто снимаем с, с себя кожицу каких-то наложенных на нас программ социальных, того, что нам не свойственно. Скорость принятия решений изменяется. И мы попадаем в тело уверенности. Так как я последняя, я бы хотела поделиться личным опытом, почему практика меня так ну, притянула к себе. Это то, что все, о чем мы сегодня говорили, в принципе, можно ну, увидеть и ощутить на себе. И это работает, как мы поняли сегодня когда ребята запинались, не могли подобрать слова, мы сделали медитацию покоя, и ну, совсем пошло другое. Мы успокоились и смогли донести то, что мы хотели донести. Интересно, что она работает, даже когда ты не до конца вообще осознаешь, что происходит, что это, ну, еще не погрузился. Но результат все равно виден, мы, наверное, увидим это в конце на фотографиях. А когда ты хоть чуть-чуть понимаешь, что ты делаешь, ну, результат увеличивается ну, просто в какой-то космической прогрессии, и хочется еще еще и еще больше продвинуться. Поэтому мне хочется сказать большое спасибо всем, кто здесь присутствует, кто участвует во всем этом проекте за возможность продвигаться, развиваться и укрепляться.